кто здесь работает, зарабатывает. Вспоминаем, заходим, собираем и выводим. Значит, кто не знает, здесь, значит, во вкладочке реферал находится реферальная ссылочка. Вот она. Вот она. Далее есть кран 5-минутный, по-моему. Да, 5 минут и дают по 40 токенов, здесь мы собираем токены, токены, коины. Вот. Но ну, Они все конвертируются в криптомонеты. Здесь мы собираем коины, выводим или в Solano Satosh, или в USDT. Два вывода. Так, дом Разгадываем капчу, что у нас 8, 6, 10, 8, 10. И на синюю вкладочку кликаем. 51, 51 токен от 40 до 60 токенов. Вот этот кран. Здесь 30 секунд, здесь по 15 токенов. Далее следующий кран. Здесь пять минут, но здесь нужна энергия, наверное. Здесь я и не собиралась, сейчас я посмотрю. Так, горшки мертвые, засохшие. И антибот один девять восемь. Один девять восемь. Здесь надо энергия, друзья. У меня энергии нет. Нет. Ладно. Так. И что еще? Я работаю на ПТСках. То есть легкий заработок на просмотре сайта. По-другому серфинг. Также здесь я уже просмотрела несколько сегодня. У меня остались такие коротенькие. 5 секунд. Кликаем. Отчет таймера. Разгадываем капчу. И на зеленую вкладочку. Возвращаемся. Все, зачет 20 токенов? Засчиталось. Ну и все, здесь больше. В принципе, такого нет ничего. Все довольно-таки легко и просто. И минималка набирается абсолютно быстро. Здесь на минимум 20 тысяч вот этих токенов. Ой, 22 20. тысячи, друзья. Сговариваюсь. И здесь Сулану и... USdt выбираем любую криптомонету. Я слану тогда выведу. Сейчас на крестик здесь нажму. Вывод на Fawcett Pay. Значит, 2094 у меня монеты. И Это конвертируется сразу в криптовалюту шестьдесят четыре тысячи триста две. Солана Сатох. Значит, идем до депозита, и я беру депозитный адрес, копирую, вставляю и клику. Баланс мой обнулился, видимо, здесь по нулям, и Монетки вот эти токены, они вывелись. Окей, и идем на Falsa TP и смотрим. Free Solana 64 тысячи, 331 Solana Saturn 10 октября. Платит инстантом, все замечательно. Работайте, зарабатывайте, кому нравится. Но не нравится, друзья. Пройдите мимо. Всех благодарю за просмотр. Желаю всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!